В этом видео мы с вами поговорим о подростках, о системе формирования его психики и как нам помочь родителям в этом сложном периоде для ребенка, ну и, конечно, для нас, для родителей. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог. Все мы знаем, что с 12 лет, когда начинается портубертатный период наших детей. У детей с 12 до 17 лет формируется, ну так скажем, совсем новое тело, да, то есть идет ломка голоса ярко выражаются гендерные признаки, и ребенок в этот период времени очень остро начинает искать свою собственную самоидентификацию. С 12 лет у ребенка начинают разрушаться иллюзии по поводу своих родителей, и та большая крепкая стена, за которой он может спрятаться, начинает разрушаться, как песочный домик. В этот период времени очень много подростков встают в позу, так скажем, и начинают грубить родителям, начинают искать свое внутреннее «я», у них меняется мир. И, конечно, в этот период времени нам, родителям, очень важно помочь нашему подростку правильно сформировать картину мира. Иначе он может подражать не совсем хорошим принципам и уйти в совсем плохую компанию. Как же это сделать и на что в первую очередь обратить внимание нам, родителям? Давайте начнем с того, что есть некие физиологические процессы, о которых мы должны знать, что происходит в организме у ребенка в этот возрасте. Итак, с 12 до 17 лет ребенок очень быстро начинает расти, формируется его скелет, он вытягивается, быстрый рост костей дает возможность поглощению огромного количества цинка. И цинк является неким стабилизатором эмоционального фона для нас. Ну и, соответственно, если расход цинка идет очень большой, то ребенок становится раздражительным, плаксивым, он начинает эмоционировать без повода и с повода. Поэтому нам, родителям, важно понимать, чтобы рацион питания детей в этом возрасте был богат продуктами, которые содержат цинк. Это такие продукты, как яйцо, говяжья печень, отварная говядина, устрицы различные орехи, особенно кедровые орехи. Ну, то есть все, что содержит большое количество цинка. Позаботьтесь об этом. И второй момент, который очень сильно раздражает многих родителей, это что дети в этом возрасте спят. Спят долго, а родителям хочется, чтобы он быстренько встал, сделал зарядку, убрался в комнате, занялся чем-то важным и полезным, и, конечно, помогал маме с папой. Я не говорю о том, что детей совершенно не нужно при, ну, приучать к каким-то обязанностям, я говорю о том, что нужно обратить внимание на физиологию детей. Если у ребенка мало цинка, то он в любом случае будет спать долго, потому что костная система, которая расходуется, вот этот цинк, ей необходим длительный период восстановления. Поэтому, если ваш ребенок в течение недели ходил в школу, потому что у него такая обязанность, то субботу и воскресенье дайте, пожалуйста, ему отоспаться, дайте возможность восстановиться силам его организма, побудьте в его так сказать, в детстве, и вспомните, как вам не хотелось вставать в этот период времени. Это не лень, это всего лишь физиология. И второй момент – это беспорядок. Беспорядок, который тоже очень много родителей мне пишут, ну как сделать так, чтобы мой там подросток убирался в своей квартире. Поверьте, это самая маленькая толика вот этого бунтарства, когда ребенок говорит, что я свои границы сам отстаиваю, и я вправе выбирать, когда мне убираться, а когда мне быть в беспорядке. И тот беспорядок, который у него сейчас в голове, конечно, отражается и на его пространстве лично. Поэтому будет разумнее, если вы просто договоритесь со своим ребенком, что вы не вмешиваетесь в его пространство. И он будет убираться там ровно столько и ровно тогда, когда лично ему захочется. Конечно, я понимаю, что если у ребенка нет своей комнаты, это будет очень сложно для родителей. Поэтому будет прекрасно, если вы позаботитесь о том, чтобы к 12 годам у вашего ребенка была своя личная комната, где он был по бы полным хозяином. А вы его могли бы только хвалить за то, что наконец-то он убрался, что все у него в комнате хорошо. Но ни в коем случае не ругать. И следующий момент – это отношение подростка со своими сверстниками. Тоже очень болезненный момент, когда подростки думают, что мир вокруг них совсем рушится, и они стали изгоем собственного общества. Здесь нам, родителям, очень важно предусмотреть заранее, с какими детьми они будут дружить, для того, чтобы сформировать вокруг ребенка э, сферу интересов из тех детей, которые тоже этим же интересуется, чем ваш подросток. Здесь, конечно, важную роль играют секции, увлечения. Ну и то, что сейчас мы очень сильно ругаем, но с другой стороны, это большая палочка-выручалочка, это мир интернета. Потому что в интернете подросток может найти людей, которые увлекаются тем же, чем и он, и соответственно, со схожими интересами ему будет удобнее общаться. Самое главное нам, родителям, сделать такую атмосферу, чтобы ребенок нам доверял, советовался, и чтобы мы могли ему подсказать не назидательным тоном, а с чистой заботой, с любовью подсказать, а как же ему найти то общество подростков, с которым ему будет интересно. Ну и, конечно, внешность. Внешность для подростков очень важна, и поэтому нам, родителям, важно подсказать подростку, как ухаживать за своей кожей, что необходимо делать, чтобы избавиться от юношеских угрей как мальчикам, так и девочкам. Теперь я дам несколько рекомендаций по поводу, как правильно разговаривать с детьми. Дело в том, что мальчики и девочки очень сильно отличаются по восприимчивости, и если вы хотите, чтобы вас ребенок слышал то постарайтесь придерживаться вот таких простых рекомендаций. Девочки обычно визуалы, и поэтому имеет смысл с девочкой говорить, рисуя картину того, что может быть или чего хочет девочка, и говорить такие слова «посмотри», «представь себе», «давай вместе помечтаем». Мальчик же очень плохо воспринимает информацию чисто через аудиальный канал, те мальчики обычно кинестеты, поэтому имеет смысл приобнять своего сына или положить руку на плечо, или просто взять за руку, посмотреть ему в глаза и с улыбкой, с дружественной улыбкой рассказать ему или подсказать, или просто поговорить. В этом случае ваш ребенок быстрее вас услышит. Итак, с вами была Марина Демидова. Спасибо, что смотрите мой канал. И не забывайте поставить колокольчик, чтобы следующие видео не пропустили.